Ух ты, и снова я, Александр Кривов, печеный. Ребятка, белые ромашки. Это средние белые ромашки. У нас были крупные ромашки, но зимой не выжили, наверное, пропали. А эти растут, белые ромашки, красиво, красавицы. Растут эти белые ромашки за двором, на улице. Ромашка белая. Ромашка белые лепесточки. М? Смотри, какая. Маленькая ромашечка. Ну, зато красивая. М? Ну все, ребятка. Всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Кривого. Печенеги. Пока-пока, ребятки.